Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вновь отвечу на ваши три главные вопроса. Когда выйдет новая карта Меркурий? Выйдет ли она вообще... И также я вам расскажу, откуда я узнал про эту карту. Но для начала важная новость. Анонимусы меня взяли в плен и сказали то, что отпустят меня только тогда, когда на моем канале наберется 30 тысяч подписчиков. Ну и также они мне сказали то, что 65% зрителей смотрят мой канал без подписки. Но это огромное количество людей, которые смотрят мои ролики и до сих пор не подписаны на канал. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, и тогда меня Анонимус выпустят. Ну а я вам буду делать интересный контент. Всем приятного просмотра. Дабы начать историю правильно, я вам расскажу, откуда я вообще узнал про данную карту. Я смотрел ответы разработчиков, и разработчики ответили на один очень сильно интересный пост, в котором говорилось про новую карту под названием Меркурий. Ну а сам аккаунт, который сделал данный пост, судя по всему, был посвящен Майнкрафту. Ну а так как новая карта, это всегда интересно, разработчики решили, то, что пропустить данный пост никак нельзя. Ну и хоть что-то они решили фидбэкнуть. Ну и я решил вам про это рассказать. И рассказал я достаточно про это давно. Ну и я рассказал про новую карту, и только в конце ролика я сказал то, что это фан-работа. Но однако многие не досмотрели ролик до конца и стали думать, то, что карта это выйдет. Ну а другие люди стали говорить то, что мол я вру. Хотя я в ролике сказал то, что это фан-работа. Спустя время я решил выложить трейлер карты Меркурий отдельно, дабы все зрители могли его посмотреть. Ну и на самом ролике, который я выложил отдельно, было написано снизу то, что это фан-работа. Но, однако, нашлись индивидуумы, которые сказали то, что, мол, я вру. И, на самом деле, этой карты нету. То есть, я на самом ролике написал то, что это фан-работа. То есть, такой карты нету. ее придумал абсолютно другой человек, который сторонен от компании. Но, однако, люди меня не поняли. Ну, и также, я уже решил разобраться данную фан-работу. Но, однако, люди все равно подумали то, что я, мол, утверждаю то, что данная карта выйдет. Хотя, я об этом не говорил. В общем, ладно, это я рассказал. Теперь у вас наверняка появился вопрос. Ну, раз карты Меркурий нет и это фан-работа, то тогда что дальше? Получается, они выложили карту Airship и на этом все? Но на самом деле это далеко не конец и разработчики продолжают увеличивать свою команду. На данный момент над игрой работает аж уже 7 человек. Но еще в конце 2020 года Команде было всего лишь 3 человека. Это значит то, что разработчики отступили от своего принципа и решили все-таки развивать игру дальше. И нам разработчики даже говорили, какая карта будет дальше после карты Airship. Сами разработчики сказали то, что после карты Airship идет маленькая дорожная карта. И это все официально. Ну и раз карта Airship уже есть в игре то это значит то, что разработчики на данный момент для нас делают маленькую дорожную карту. И я еще раз повторюсь, то, что сам разработчик нам сказал то, что следующая карта ⁇ маленькая дорожная карта. Ну и раз разработчик нам сказал то, что это маленькая дорожная карта. То это значит то, что раз она маленькая Выйдет побыстрее Ну то есть не через 4 месяца А месяца через 3. Но на самом деле разработчики нам еще не говорили Даты новой карты Ну и раз это дорожная карта То тогда есть вероятность того Что данная карта будет размещена На настоящей планете Под названием Земля Если это так, то это будет просто пушка Ну а если ты тоже хочешь стать пушкой То тогда ты можешь стать спонсором моего канала Спонсором доступно очень много Бонусов и поэтому я думаю, то что тебе будет приятно. А на этом ролик подошел к концу. Всем дирижабль, и короче, я не знаю, что говорить. В общем, всем спасибо за просмотр. Пока!